Всем привет! Недавно в своей работе я столкнулся с таким заданием, как сортировка массива. У меня приходит с сервера массив, я его сортирую сначала по букве, и потом название, которое приходит на конкретную букву, в данном случае пускай это будет буква S, мне их нужно было отсортировать в алгавитом порядке. То есть сначала идет SA, SB, с и так далее. Задача довольно, казалось бы, простая, но тут есть один подвох я немало времени потратил на то, чтобы правильно ее решить. Я гуглил, искал даже на Ютубе видео по запросу, сортировку в этом порядке. И не смог найти, в общем. Я сам написал небольшую метод, функцию, как хотите называйте, которая поможет правильно сортировать. А на первый взгляд все просто. Для сортировки массива нам нужно применить встроенный метод сорт. И все идеально. На первый взгляд. Смотрите. SA, SB. SE то есть ну не придраться но есть подводный камень в моем задании нужно было очень важно сохранить шрифт то есть высоту, некоторые бренды могли быть написаны с большой буквы некоторые с маленькой и как они приходят с сервера в таком же капслоке мне нужно было их вывести и я заметил такой вот неприятный бах например если Именно написано капслоком а, по-моему так пишется то сортировка не работает я перепробовал разные функции искал на learn.js, на Mozilla и ничего не смог дельно найти как правильно сортировать да логично что нужно привести букву в ToLowercase то есть сравнивать их в маленьком регистре, проходиться по всем элементам, но потом как мне вернуть это имя, допустим, в нижнем регистре, а следующее имя сохранить на выходе после сортировки в верхнем регистре. Я перепробовал несколько методов и пришел вот к чему. Объявляем перемену a и b, сначала все похоже на примеры с learn.js, далее для краткости я напишу тернарный оператор, но можно использовать также if else, где мы сравниваем каждый элемент в нижнем регистре. И смотрите, а теперь сортировка работает полностью правильно, и как бы ни меняли мы регистр, он на выходе полностью сохраняется таким, каким он может приходить с сервера. На этом все, надеюсь я вам немного помог, и вы потратите меньше времени, если столкнетесь когда-нибудь с такой сортировкой. Всем пока, спасибо.